Правильно, вот давай, давай, лесенку на месте делай. Вот на друг за не Друзья, Максим поднимается, Максим поднимается... На подъемнике. И наша задача на сегодняшний день научиться спускаться лесенкой. Скатываться лесенкой. Вот Максим подходит к тренеру, к Татьяне Сергеевне нашей. Ой. Так. Молодец Максим. Четвертый день. Сегодня мы на тренировке на лыжах. Четвертый раз в жизни. Ау! Там Толя едет вон. Куда? Колени на горку смотрят, Максим. Ехать не надо. Нас спускаться. Ну вот. Куда? вот? Куда побежал-то? Так Толя, Толя бедненький торопится. Так Толя. Толя тихонько спускается. То ли себе руками помогает. Разучивает такое упражнение. С горкой сезжает. Давай, езжай, езжай. Тихонько спускайся. И конец съезжает. Максим умничает и едет с горы. А с боком поехал. Толя спускается, как положено. Надо спуститься немножко. Нет. Спускайся еще ниже. С этой стороны едет. Вот, ставку вещи. За палку держится. Ну, ты сидишь, когда ничего не слышат. Что... А, там? Еще идет? На палочке Поворотик И Первый раз вижу, как тоже далеко так едет Прямо спуститься нищетово. Надо надо вокруг, вокруг конусов объехать. Куда она маленькая? Вот, Молодец, Толя! Правильно все сделал, умничка! Молодец! Медленно, но все правильно. Пятерку тебе ставлю. Чуть не пешком идет до этой стоечки. Так, так, так, так, так. От вот, молодец, от молодец. Где вот, молодец. Так, где же Толя у нас там завис. Гора 700 метров, там на второй половине занимаются взрослые ребята на скейтах. На уборках вот так на убордах. Что-то только не вижу. Сейчас кто спустился так, они поднимаются еще выше и уже сверху едут. а ну, он тоже стоит у меня. А ну папочка, ребеночка будет за руку. Ух. Толя поехал, вон, вижу. Так, Толя, молодец, повернул, хорошо. Так, Максим поехал на подъемнике. Толика вижу, поворачивает, вот, хорошо, Толя на одной ножке проехался. Так, Толечка, молодец, хорошо, Опа, попал. Ну ничего, вставай. Вставай. Так. Там хорошо хоть научился обтекаться в гору, тормозить. Так, так, так, так. Так. Так, так. Так. Тут почему-то оно... Еще один поворот. Еще один поворот. Эх, молодец. Молодец. Молодец. Хорошо проехал. Я видела, как ты ехал. Молодец, то ли. Ага, ага, ага. Все шибли, все палочки шибли. Ну ладно, замерзла вся, пойду в здание.